Подотчетному лицу необходимо отчитаться за расходование денежных средств, которые были им получены под отчет. Для этого сотрудник должен предоставить авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Отчет должен быть предоставлен в течение трех дней со дня истечения срока, на который выдавались денежные средства, возвращения из командировки и выхода на работу, например, после отпуска или болезни, если срок выдачи денег попал на этот период. Чтобы создать авансовый отчет, необходимо прийти в раздел Главное, «Авансовые отчеты», затем нажать кнопку «Создать». Откроется форма «Авансовый отчет. Создание». Поле «Сотрудник» заполнено по умолчанию, и здесь отображается имя текущего пользователя. Поле «Номер» будет заполнено автоматически после сохранения данных. В поле «Дата» по умолчанию отображается текущая дата, установленная на компьютере. В поле «Подразделение и организация» заполнено по умолчанию. Здесь отображается наименование подразделения и организации, в котором работает сотрудник. Рассмотрим заполнение данных на вкладке «Аванс». В поле «Статус» по умолчанию отображается значение «Черновик», которое означает, что подотчетное лицо еще не завершило подготовку авансового отчета. В поле назначения аванса необходимо указать цель в выдаче аванса, например, командировка. В поле Документ выплаты аванса заполняется в том случае, если известны номер и дата документа расходования денежных средств. В поле Приложения необходимо указать количество документов и количество листов. На вкладке «Израсходовано» необходимо перечислить все статьи расходов по выданному авансу. Каждая статья расходов должна соответствовать отдельная строка. Данные должны отображаться строго в хронологическом порядке. Нажимаем кнопку «Добавить». В поле «Дата» необходимо указать дату документа, например, дата билета или квитанции. Для этого нажимаем на кнопки с изображением календаря и выбираем дату. В поле «Номер» необходимо указать номер документа, например, номер билета или номер счета. Если в отчете требуется указать информацию о выплате суточных, то следует указать дату и номер приказа на командировку. В поле «Кому», «За что» и «По какому документу уплачено» необходимо указать назначение платежа, например, авиабилет «Тюмень-Москва». В поле «Сумма расхода» вводим «Сумму расхода». В поле «Руководитель», «Руководитель подразделения», «Главный бухгалтер» заполнено по умолчанию. В поле «Комментарий» следует ввести дополнительную информацию к авансовому отчету. В поле «Автор документа» по умолчанию отображается имя текущего пользователя. После того, как все первичные документы указаны, необходимо сохранить авансовый отчет. Для этого нажимаем кнопку «Записать».